У меня есть зато другая черта. Все, что не работает, я выкидываю сразу. Поэтому я использую только то, что работает. Вот у меня в семье двойняшки, 11 лет, две дочки. А, тоже первое время я вообще ребятам говорю, как детей надо воспитывать. До 5 лет вообще трогать нельзя ребенка. Пусть растет как сорная трава. Потому что в это время он не слушает, не слышит, не понимает смысла слов. Но в это время ребенок учится на примере родителей. Он смотрит, что делают родители. Поэтому, если вы ребенка хотите чему-то научиться, то смотрите на свои слабости. Где вы ведете двойные стандарты. Говорите одно, делайте другое. Вот Именно вот до пяти лет ребенок очень в этом плане сильно внимательным, потому что для него вы есть вся вселенная, и всю информацию этого мира они получают через ваше поведение, как реагировать и так далее. Поэтому, если вы кого-то обманываете, либо там с гостем а -а -а, пообнялись, поцеловались, а потом он ушел, и говорите про него плохо, все, ребенок это уже воспринимает. А, поэтому вот это до пяти лет. С 5 до 10 лет это начальная школа, я бы сказал, что в этот период надо ребенку дать шведский стол. Максимальное количество занятий. То есть записать на курсы верховой езды. Походит-походит, через три месяца записать на гимнастику. Походит-походит, через три месяца на ментальную арифметику. Походит, потом на шахматы, потом на гимнастику. По очереди давать-давать-давать. Почему? За эти годы нужно, чтобы ребенок перепробовал максимальное возможное количество занятий. Тогда вы увидите, что э, быстрее и легче проявляется склонность ребенка к чему-то и э, к чему у него есть тяга. А когда вы не даете шведский стол, не даете попробовать блюдо, а просто ему говорите, скажи твое любимое блюдо, то он скажет из тех двух-трех блюд, которые вы ему давали до этого, там борщ, лапша и, и, и мороженое. Там. вот, Естественно, выберет мороженое. Поэтому надо максимально это. Дальше После 11 лет, мой подход общий, после 11 лет, после того, как ребенок проявился себя, как фотобумага, в двух-трех направлениях, дальше работает очень простой принцип. Усиляй сильное. Вот у него есть склонность к рисованию? Нанимайте репетитора по рисованию. Вот у него есть склонность к математике? Нанимайте репетитора по математике. И пусть он газует в этом направлении. На остальные предметы начхать. Пусть он вот газует только в том, что он силен. Усиляй сильное. Это ä, правило, которое никогда в жизни меня не подводило и никого никогда в жизни не подводило. Усиляй сильное.